Я хочу начать с деморализации себя. О боже, какой ужас! <свят> Привет! Мы тут возрождаем старый добрый формат песни наоборот. Разрешите вам представить Виктора, который в громких наушниках слушает музыку, пока Эдгар из его команды записывает первую песню. Под ногами лед! И в сердце лед! В стакане лед, я не помню, кто я. Душит мороз, я такой холодный. <плодисмент> ну что ж, проверим, насколько Виктор знаком с творчеством Славы Марлоу. Как вообще дела, Виктор? Блин, ТикТок классная штука. Да? Да, у меня там много лайков есть, <плодисмент> видосов. От, так лайк э, или ТикТок? <плодисмент> Виктор. Мы не друзья. Идолах, и угадай, Айот, что это вообще? Я, наверное, слишком жесток с новичком в этой игре. Ты слишком жесток по отношению к себе самому, потому что вы в одной команде. Да, блин, все равно денег никто не за это. А, кстати, забыл сказать, что наш приз сегодня 1000 dollars. О, ну тогда давайте угадывать песни. Ну, это очень похоже на молитву, которую там, читают пять раз в день. И ну, нахуй, у Ага. Попробуй подвигать ртом сразу под это. Это очень помогает, кстати, я когда пытаюсь угадывать. Я сразу, когда слушаю, пытаюсь, типа, двигать и повторять. Давай Молодцы. попробуем. И <тес> не... Что не... это вообще такое? Злова. Как с этим работать и почему? О, похоже! А можно следующий кусок послушать? Зачем? Ну, вдруг мне что-то даст следующее. Так нет, мы же записываем все. Потом ты слушаешь, что получилось, и потом пытаешься угадать а, <рес> а, а <рес> все, Есть. понятно. Верните машин. Машуте машину. Я готов записывать. Йоу. <рес> а, <рес> ai, боже мой. <рес> Витя, спасибо. Если что, мы, Свитии, мы с Вити договорились, что все российские шутки на нем, чтобы как бы потом к нам не было никаких претензий. <рес> Я здесь отвечаю за расизм. Тогда <рес> ты за гомофобию. <рес> <смех> Давай, погнали Чтобы было легче записывать, мы разделили песню на три части Виктору осталось две Не, ну хорошо, хорошо на самом деле, да. Я Показ. хочу напомнить за Рому, что когда не очень получается, то а, мы его да. Но это не тот случай, поэтому хочу, чтобы он не расслаблялся Айо, гуньмау, меняй я готов записаться. Подожди, а вы знаете, что Рома украл этот формат у Апош? Апошу его украли у кого-то, но в итоге его украл Нолан у Ромы. И снял фильм Довод. Это боевик наоборот. Вот новым выпуском мне все пишут, что я украл его у Пономаренко Трунь. Или как-то так. Трунь? Как можно серьезно воспринимать человека, у которого в никнейме Трунь? Ну, я в принципе не серьезно воспринимаю эти комментарии, потому что там на аватарках аниме. Ааа. Как говорится, если у тебя на аватарке аниме, это совет от Сони. либо ты очень классный, либо ты пиздец-фрик. Абсолютно только второй вариант. <свят> <свят> Извини, Виктор. Айо, гуньмау, меняй, <плодисмент> долиня, гац. Айо, герой, динай, дарад, дарад. Концерт сразу был. Витя сразу машина! Был. Витя просто машина. Ему вот что-то дают, зона. он это делает. Стой лис, дрый свик! Стой, Слушай, это Эдгар, -то после того, как мы это снимем, мы все уйдем, ты можешь здесь остаться и поиграть сам с собой, если хочешь. Я просто хочу, чтобы Виктор не переживал. Мы ты прикинь, Виктор? мы возвращаемся, мы в магазин тут восходим, мы возвращаемся. И Эдгар такой, да, я побежал! Я угадал еще одну! Я ну, хочу ну, еще да. раз послушать, потому что, ну, я запутан. Да, я готов к чему-то. Стали дожди, Блин, ну у него точно ни одного слова не будет, потому что гласные Только мелодия. А мелодия, возможно, будет. А ну, по мелодии попробую, хотя бы. Жалко, что здесь нет таймов, как в футболе, знаешь, чтобы между вот этими попытками там тренер, ну, типа, давал тебе пиздюлей за то, что ты расслабился там, устал. Я думал, как в футболе в смысле за нами будут наблюдать пики. Я ответственный за гомофобию сегодня, помнишь? Сам подожди, сказал. подожди, например, у Виктора ответственный за расизм, у него есть карт-бланш, значит так. у тебя есть карт-бланш на шутке про ки**, значит ты, ну, поэтому. Логике... В принципе, все Только что Эрик объяснил шутку, которую я пошутил 10 минут 10 назад. Подожди, а в таком случае у нас какой кар бланш с тобой? Ладно, хорошо, таки быть, а я, я буду шутить даже. про А. Нет. Если я не отгадаю, даже после того, как послушаю сам себя, то ну, я проиграл, получается? Или... Я думаю, ну, мы мы больше получается. никогда не позовем никуда. Да. Спасибо. По тональностям бомб. Да, Концерт, а, вторая часть да. песни похожа. Я еще больше запутался, это вообще, ну, возможно. Странно, что ты не угадал, я думал, что у вас с музыкой, ну, у тиктокеров, все сразу. Тиктокер. Хорошая попытка, Олег. То ли я не знаю этой песни. Знаешь точно. Там что-то далеко я. Есть там я такие друг, слова? Да. Далеко я. Похоже, не то слово. А есть какие-то подсказки, например, там? Звонок другу. Алло, друг. А, чувак, короче, там песни, я точно знаю, сейчас тебе скажу. А все уже знают, что это за песня. Я один сейчас. Так они же слышали ее. Да. Так. А. так вот, ребята, ребят, если вы угадали, что это за песня, пишите в комментариях. Я не слышали ее вначале. Пишите в комментариях. Дайте мне хотя бы одно слово, которое реально присутствует в этой песне. Только не ключевое. <смех> а там есть слово. ключевое, да? А там и слово, которое повторяется четыре раза, по-моему. Да. да. Ты можешь сдаться? Фу. Не, я не хочу сдаваться. Я никогда не сдаюсь. Я не знаю, я хочу сдаться, я хочу домой, я хочу... Ребята, если вы угадали, что это за песня, подписывайтесь на мой инстаграм. А, давайте так, это песня на русском или да, это конечно песня на русском? Все, это, посл... это подсказка, да. теперь э, слушаем. Разве это русский? Есть предположение, что эта песня... Ну, Допустим, это АУФ. Выкатывается от дворов. Ну, получается, ты сдаешься? Да, да я сдаюсь. Под ногами лед, и в сердце лед. В стакане лед, я не помню кто я. Знаете да, что? Я не слышал это. Да я. Ты я, ты, возможно, да. я первый человек. Может, ты не смотришь ТикТок, oh, только постишь know. туда. Вдруг сегодня пришел не Виктор, просто у нас тупо российские глаза. <с <с и <с мы не понимаем этого. Мы такие, то бля, вроде тот чувак. Ну, я вообще впервые слышу эту песню. Ну слушай, все равно будем хлопать, Эээвики. Еще нас, <свали> ставьте лайки, если вы тоже не слышали эту песню. Ну а если вы слышали эту песню, подписывайтесь на мой твиттер. Ребят, да вам сейчас нужно придумать название команды. Ты говоришь прилагательное, а ты существительное. Прилагательные... Прилагательные существа. Увы, прилагательные существа получают 0 баллов. К микрофону выходит. Рома. Спойлся на Джона. Окей. Я слушаю из тебя, если ты не замечал. Реально, все, что мне не говорит Эдгар, я исполняю. What I gotta do to make you soft... Как там? To make you love me. Love to me? To make you soft. Это yeah. Ты обращаешься yeah. к члену, что ли? Который упирается мне в ровку. Yeah. Это рассказ о том, как мы с Эдгаром ночевали. <связь> у меня в квартире, когда у меня была одна кровать. Правда, между нами была баба. <связь> я просил никому не рассказывать про тот вечер, Рома. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to be heard? What I gotta say is so low for? Sorry seems to be my hardest work. Sorry oh, seems no. to be the hardest work. А нам надо word? word? Слушай, ты как раз запутаешь команду, которая является нашими противниками, поэтому я всецело за. Не и знаю, это и... мои друзья, Эдгар. Кто? Мы с Витей в друзья, понял? Хлопай мне. Если Хорошо. вас тоже бесит, что я мы постоянно рисовать. хлопаем, подписывайтесь да? на мой MySpace. Сейчас мы узнаем, подписан ли Эрик на Рому в MySpace и знает ли его предпочтение в музыке. Так, я прежде чем начну слушать, хотел бы просить, что на меня нигде не подписывались, никуда мне не писали. Мне и так одиноко. Достаточно. Хорошо, это обратный байт, так нельзя. Он на самом деле намного более действенный, чем это, что делал я. Я, короче, как-то сидел в одном приложении для секс-знакомств, где нужно писать какие-то слова и все. Ну, и там фотку какую-то еще можно добавить. Одну, никак в Тиндере. Я разные там штуки писал всем вроде там плюс-минус нравились и потом я написал что-то что убило просто всех у меня был спрос over 9000 и там было написано мне неинтересно mm -hmm. все-таки лайк ой что он там написал а я-то а самая такая особенная я повторяюсь никуда мне не пишите и мне и так достаточно одиноко. ребят если вы увидите меня на улице пожалуйста не давайте мне денег убедительная просьба спасибо Будет, значит, один короткий, один дым, один... Прям как про нашу компанию. <свист> да, да, отлично. Я рад, что они забрали у меня ответственность говорить про Пены. Ну, давай. <плодисмент> Да похоже, просто он сделал немного такой хриплый голос. Это был короткий, да, я так понял. Короткий наш роман. Откуда это? Это отсюда. Отсюда. О боже, какой ужас! Какой ужас! Сейчас, а ну-ка еще раз я хочу слушаться. <связать> я, я хочу спросить, ты после <связать> того как наклонился, но ну, тебя прям намного лучше стало я слышно? Я, он к микрофону наклонился, чтобы послушать. А ну можешь тут включить? Вообще можно включить, что через микрофон шел звук, кстати. Заучечек не звали, пошел. я <связать> <связать> И ирис, <свист> ирис, не важно. А, не, не важно, <свист> <свист> не важно. Это самый важный момент твоей жизни, эй! Я угадаю так! То есть ты даже не хочешь переписать опять? Нормально, нормально, там еще две части есть. Волгем У-драгер-роу будто жует. Волгем у У-у-у Ой, можно и... ха Он сразу начал не с того звука! Ты начал с Там был В. Нет, наверное, попроще. Нет, просто знаешь, оно вот так И, И пишется, но это ж на английском Юполгем. Я просто English знаю лучше, чем Russian language. Просто когда Эрик говорит, что это попроще, это значит, что он в конце не скажет «неважно». Ну уж получится, но... Сделал, Эрика. Я, Эрика, сделал. Эрика, я все равно угадаю песню. Ну давай посмотрим. Я Смотрим. надеюсь, я буду не единственный, кто не отгадал свою песню. Да, думаю, это буду и я. А, вот этот расклад менял устраивает. Ну, тогда будет ноль-ноль. Если будет ноль-ноль, подписывайтесь на мой Apple Music. Подписывайтесь на мой Net... блин, Netflix хотел скоро. Sorry. В конце супер, в конце, в конце супер. В конце, в конце. Ну, есть вообще моменты похожие. А это на русском пес? На, на английском. Зачем я подсказал? Эта команда называется присяжные и приляжные. Присяжные и приляжные цепкими лапами вырывают себе один балл, а к микрофону направляется их противник Виктор. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место по 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку, в этом нету толку, это я дурак, что влюблялся, зачем я так влюблялся? Аплодисменты! Если И что, для Виктора, как для нового участника шоу, хочу объяснить, что мы здесь соревнуемся не в том, кто дольше песню выберет. Я думал, ну, нужно чем подольше, чтобы понятно не было. Чтобы больше моментов, да? Ну, царство небесное земля пухом. А Если вы меня... считаете, что это очень долгий фрагмент, подписывайтесь на меня на Ютубе. Спорная песня, но отгадывать ее все равно придется. Причем Эдгар. Можно все. Можно все послушать. Я хочу начать с деморализации себя. Пауза. Ребята, это не рекламная интеграция, не приматывайте у меня к вам дело. Появилась... Идея, чтобы в следующем выпуске песен, наоборот, нам немножко мешали петь и угадывать стриптизер. И для того, чтобы я мог себе это позволить, да и просто так, я создаю свой аккаунт на Payphone X. Это платформа, где вы можете подписаться на меня и слушать мои мысли, подкасты, переживания. Короче, мой дневничок, такой сеанс у психолога. Стоит подписка примерно как чашка кофе, при этом вы целый месяц сможете пить вместе со мной чай. Такая вот сделка. Сколько людей на меня подпишется в пайфоне, столько долларов я потрачу на стриптизеров. Чем больше подписчиков, тем больше стриптизеров. Я думаю, что будет очень смешно, а мы продолжаем мало, дистанции, Бл. Забавно, слушай, как когда ты исполнял эту песню, она не звучала как рэп. А когда ее перевернули, она стала звучать как рэп. Это расизм, Рома. Ну это четыре пуска хотя бы. Можно? Разрешайте? Жальтесь. А что ты мне за это дашь? Лучше спроси, что я за это у тебя не отберу. Я отоба выхожу на следующий день из дома, а там лампочки в подъезде нет. Так что, голосуйте, 4 куска можно? Эрик не против. Я не против, потому что очень долго. Можно, давай 4. Но если вы думаете, что давать, это говорю, записывать 4 куска, это несправедливо, вы знаете, что делать. Подписываться куда-то? да либо Куда-то подписываться. Там, по-моему, в начале, извините, но там Слай. поется ослайбут. Послушай, послушай. Неважно. Так оставляй, пожалуйста. Оставляю, не записывай. Он запомнил тупо только начало, дальше вообще не похоже ни секунды. Это Эрик мне говорит, он вообще все неправильно сделал в том пуске. Вообще-то у него целая строчка была, буква в букву. Ну вот именно. Так может у меня будет сейчас. Уходу Хорошо. Хорошо, мне не сильно похоже. <д Agrica> Пошел ты. На мой скромный вкус. <смер> как у вас команда называлась? Песяжные, приляжные. Так вот, один из них, Доставалось делать дистанции. <плодисмент> дистанцию, <плодисмент> чтобы... Доставалось делать дистанцию, Салап. Отлично. <boil> мне кажется, очень похоже. Ого. Оцелившим и и вот это результат, учитесь, учитесь. Было бы лучше, если бы ты просто сказал неважно Было бы чуть-чуть лучше, если бы ты постарался. Буга-буга, вот так оно звучало. То есть вы считаете, что то, что спел Виктор, наоборот, звучит как буга-буга? Вау, чувак. Брат, прости. оружие. У тебя же оно есть, точно. И магнитолы. Мы сейчас вот это вот все доснимем, я это с собой. Мне кажется, я угадаю. Почему то кажется, что это Трэвис Скотт и Дрейк? Сикомод. Сикомот. Ну, это, скорее всего, не сикомод. Ну да, да, сикомот. Как вы, как Рауф и Файк, детство. За то, что ты знаешь, как называются эти исполнители, мы отнимаем у тебя полбалла. В жизни, но в игре балл ровно. Не, в жизни 10 баллов. Ну классно, на самом деле, респект, у вас один балл. Да, 10 баллов в жизни это довольно много, зато целый балл в игре, а к микрофону идет. Эй! Всех с праздником наступающим. Мне, честно говоря, все равно, как у вас будет следующий год. Главное, чтобы мой был хорошо. Новый, новый, новый, новый год. Все мечты исполнит Новый, новый, новый, новый год Мы на год запомним Просто две строчки В чем проблема? Ну там Новый, новый, новый, Пой, новый теперь, год пони. <olmay be. с played> Ты тоже мог спеть ты, эту, ты <Day> эту песню Что не так? <с sub -imitation> <к ido> Только что Эдгар открыл переводчик, написал ты лох и нажал на кнопочку озвучивания текста. Спасибо, Эдгар, это было... находчиво. Ну, Рома, если ты не угадаешь эту песню, то действительно будешь плохо. Мы Сдох Иван Иван Иван Иван Сдох Иван Иван Иван Иван Наберите 100 тысяч лайков и мы сделаем трек где сдох Иван Иван Иван Иван Иван сдох Мы нож Сдох Иван Иван Иван Иван Мы нож постоганым Сдох Иван Иван Иван Иван Норм ч то ну, мне, начало, я не знаю начало, почему, но первая, первая часть у меня почему-то тупо не запоминалась. Не, это все. Клейномси ипчипейц. Не знаю где букву К там услышал. А ты ее где только что услышал? Не было там буквы а, К. Не было там а буквы ты, а я К. я сказал, повезло же мне, что я с Эдгаром дружу. Иван, Иван, Иван, Иван. Иван, Иван, Иван, Иван. Не <звы> важно. Если вы проиграете сейчас, я удивительно. Очень удивительно, да. Mm -hmm. Вряд ли мы проиграем. Я специально песню купил, Конечно. чтобы мы не проиграли. Я просто подумал, что победить нужно не проиграть. Меня просто смущает тот факт, что ты предполагаешь, что мы проиграем. Серьезно? А -а -а. Что это за песня? Твоя прям супер сложная или напротив? Ты -то слышал только что ее длину. ну, как она может быть сложной, если ты поймешь сейчас все слова? Навы, новый новый хос. Step be shall new. Nowy now, we новый, we мы на входе Я не знаю, что это за песня <смех> а можно еще раз? новый новый новый новый год и смолнил Да ура! Ребята, я знаю! Это Новый-Новый год! стекловато. <пит> Аплодисменты троекратному <пит> чемпиону В тяжелом весе, под песням наоборот, мне Присяжные и приляжные одерживают победу Сейчас, когда зажигаются свечи в каждом доме и в каждом окне Это пришел Праздничный вечер Пыть на улице пьюга и штана только они улыбают Женя, приходи к нам, это для... Праздничный вечер чтобы вас поздравляем, то подписывайтесь на этот канал, на канал ребят, ссылки на видео и на всех здесь присутствующих в описании, и, конечно, звоните своей маме, передавайте наши поздравления, скидывайте этот ролик друзьям, ставьте лайки, и, конечно же, будьте здоровы, пока. С Ханукой, с новым годом. мама это не Здорового вам волшебства.